Ребята, короче, мы рискнули, и мы пойдем на вон ту. Ну, конечно, там могут быть колны, ну, да ладно. Мы все равно никому не нужны, да? Тихо, не ори. А вдруг он сейчас оттуда выбежит, и мы... Куда ты пойдешь, скажи? Наверное, сюда, потому что тут город так. Да я говорю, отсюда, если выбежит. Я бы а туда. Отсюда? А если отсюда а то... Я возьму бабочку и в него пульну как... Как ты бабочку возьмешь ты с, с липошарой? Ну, не знаю. Я удал удаленно... на... Тут медведь. Какой дурак? А если упадут вот эти провода, нам же капец просто... Ну вообще будет капец полный! Я, наверное, вот сюда к медведю потом залезем. Не, реально, ребята, страшно Нет, не, не дождь, я лучше туда Ну реально, а что там нам делать? Не знаю пошли. Ну пошли Эй, там клоун! Бежим! <плёк> мы, ребята, вам говорили, тут клоуны ведутся Ребята! <плёк> Эй, мы сейчас сдохнем! Он, видите, вот там бежит! <плёк> Пры Пацаны! Тихо, тихо! Стой, давай посмотрим! Ребята! Ребята, короче, это полная жесть! Стой, стой! Тихо, смотрите, вон он! Да тихо! он стоит. И долго лечу, Стой! И куда? <свист> <свист> <свист> Ребята, это же... <свист> Я снимаю на телефон, дальше качество чуть-чуть хромает. Вы сейчас сами видели. Это был реально клоун. Так что мы в шоке. Мы в шоке, да. Слухи не врут, серьезно. Ребята, короче, мы сами в шоке. Ставьте лайки за это, вот реально... Таранье. Вот, кстати, зацените вид Садбек, скажи, что что ты чувствуешь После после этого знаю, еще... Ты в шоке еще? Ребята, я тоже в шоке Просто полнейший Это я тебе говорил Это я сказал, вот там что-то красное Ты дебил, реально Я тебя закопаю Давай, я тебя потом Короче, ребята, мы в шоке. Сейчас мы пойдем домой, отдохнем и завтра вернемся. А пока что вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. На наш канал подписывайтесь. И все, с вами был я, Русик. Всем удачи, всем пока. Пока. Ребята, вон клоун. Вон, видите, он за нами следит. Это не вы сейчас. Все это? Но он в вы сейчас думаете. Это то, что, что, его друг вон? Зантом. С Зонтом, с вон там. Ребята, вы сейчас думаете, то, что вон, с он. Он Зантом. Да! Коун! Ребята, Коун! Зантом! Да! Еще один. О, нет! Что нам делать? Да, не знаю. Давай побьем их. Сейчас сначала я с ним рол даем, потом его побью. Давай. На этого бомжа смотрите. не бро водоколонки пьет слабак на этого ложка смотрите водоколонки пьет все пошлите давать Смотри, сотри, Эй, на это зачем так снимаешь, дура? Талы. Наоборот, надо вот так, дебил. мне плевать